Приходит неизменно, пожиная то, что сеяли весной, Пожиная, что растили теплым летом, подводя до ошибкам и успеха. Oh Молод, что весной не нужно осень вспоминать, Ведь сегодня все, что, что. Наш от нас плода, силой Он своей наполни наши руки и пошлет для своего труда, Осем для работа долгожданного, год она приходит неизменно, Пожиная то, что сеяли весной, Пожиная, что растили теплым летом, Подводя вдох ошибкам и успехам. И сорвал с деревья в желтую листу. Ты же пнешь мне?